Матросы всех континентов клянутся, что в мире от этого трагического мыса, свидетеля бесконечного поединка крупнейших океанов мира, исходящих мыса гор под водой стоит на якоре сам дьявол, скованный тоннами цепей. В самые бурные и ужасные ночи он, исторгая страшные стоны, неистово тянет стальные звенья заставляя их скрежетать по морскому дну а воды как призрачные тени устремляются в небеса прежде чем обрушиться вниз к этой пропасти Мы считается эверестом яхтинга то есть мы прошли через мыс горн прошли через паралив дрейка вот к счастью удалось избежать там, гигантских волн штормов но все равно ветра которые в средиземке считаются например такими что большинство лодок из марины не выходят здесь для нас это было нормально мы просто идем и идем по, по таким ветрам, там 30-40 узлов дует на порывах там до 50 вот это вот на наше прохождение мыса горн такое было, вот вполне себе нормально. Даже чай пили в кокпите и там девчонки радовались, кричали там ура, земля, с горн, мы сделали это. Вот, ну, то есть такой экипаж боевой, закаленный стал. Нам осталось до мыса горн около 1100 стамин. А потом, еще, а потом еще 200 49 день в океане я мы пересекли 54 градус южной широты вот в ревущих, даже в какие там неистовые 50 -е. вот пока вот небольшое затишье мы имеем всего наверное узлов 15-20 попутного ветра вот у нас таксили и грот стоят грот зарифленный Гену пока поставить не можем она спорвалась и погода не позволяет пока ее снять чтобы отремонтировать вот но в целом все хорошо вот сменили только штугас чтобы быть поближе к генеральному курсу я хорошо умею притворяться что сплю а дальше не написано еще зачем тебе до мыса горн остается 1164 мили а на мысе горн нас ждет вот что вот эта вот группа островков, распиханная вокруг огненной земли. И вот это вот название Кабады Хорнес это и есть Кейп Хорн, мыс Горн. Он находится на самом деле даже не на огненной земле, а на островке, вот здесь вот, крайняя точка Южной Америки. Третьи сутки туман. Не получается аккумуляторы зарядить нормально, приходится заводить двигатель периодически. Вот солнца вообще не видели уже три дня вот видимость не знаю сколько здесь метров 300 наверное нам уже тут пишут друзья что могут встречаться в подобных широтах отколовшиеся куски льда вот но мы к счастью пока их миновали в тумане никого не встретили такого включая монстров и айсбергов плавание проходит терпимо вот, ну холодрыга на самом деле. Сейчас градусов, наверное, 8, наверное, 7 снаружи. На ветру так чувствуется. Я думаю, что узлов до 40 может прийти усиление. Вот, Мы сейчас включили опреснитель на целый день. Запасаемся опресной водой, потому что когда ветер сильный, то волна, и опреснитель периодически хлебает воздуха и затыкается. То есть перестает работать. Вот, на такой, на более-менее спокойной, попутной волне с небольшим ветром, узлов 20, он нормально справляется с работой и обеспечивает нас пресной водой. Но а, могу сказать, что в холодных водах, сейчас вода, я не знаю, температура, наверное, градусов 8 должна быть, по моим предположениям, а приснитель стал а, а, производить гораздо меньше воды, если так он в тропиках литров 25, наверное, производил, то сейчас, я думаю, что меньше 20-15-20. А там с опозданием приходится. Ну, так. Чуть-чуть. Сам не, не, не, не больше, чем по сфальтовому телефону на другой континент. Ну, не так, как в этом случае. Не на линии прямой видимости. Ха-ха. Привет! с Днем рождения тебя из середины океана мы поздравляем все дружно по спутниковому телефону. Днем рождения. рождения! Я моя ты хорошая, мы тебя любим-любим. Ты солнышко мое, нам осталось 661 миля то есть через не через шесть доплывем, да, все идет нормально по плану, ты не волнуйся, все хорошо. Сегодня все починили, что там сломалось, маленько. Как у тебя дела, мамочка моя? Мамулечка нормально, не волнуйся. Ты моя хорошая. Вон сейчас тебе Лада скажет пару слов, ты узнаешь, какие мы бодрые. Привет, бабуля! С днем рождения, я очень тебя люблю. Не целуем. Переживаю песчинка в океане. Да когда уж вы доплывете, холодно живом. Так держишь. Это был звонок бабушки из океана. Что заклеить или зашить? Машинки. Пошву готовится. Шов протерся, обкрасится. Логу не постужаем. Сейчас мы будем поднимать грот, но вы этого не увидите, потому что я пойду помогать папе. Или меня прибьют. Так, но ну мы уже почти подходим к мысу мысльгорну, всего 550 миль осталось. Проболтались в штиле почти сутки. Вот потихоньку начинается ветер. Такой с юга чуть-чуть начинает тянуть вот, получилось поставили грот стаксель двигаемся вот сколько у нас там два с половиной три узла скорость вот но к вечеру ожидаем усиления 25 узлов опять ветра будет волна опять пойдет что будем рифиться и полетим с нормальной скоростью вот а то так болтаться в штиле да еще тут в холоде в таком тумане что так маленько это утомительно становится вот, с утра просыпаемся, у нас плюс 11, часа два-три работы отопитель у нас плюс 21-22. Вот, целый день такая температура держится, все комфортно, вот так что справляемся. Потому что, ну, фиг пойми, что там впереди. Море только и все. ну Точнее, понятно, что там впереди, но море все равно непонятно, какое будет. И вот было страшно, то, что шторма, не шторма вдруг будет плохая погода, это прям очень сильно было некомфортно от этого. еще я боялась, что у нас еда закончится свежая, то что я же готовить люблю. Сегодня у нас неожиданно блюдо называется «Мечта бомжа». Там остатки риса картофельного карри, банка чечевицы и лапша, да, одноразовая. Бич-пакет. Бич-пакет. Ну, а вот в наш... шторм мы пропали так один раз только. И вот страх по поводу шторма не оправдался, потому что мы в шторм, в дрейфе вообще очень спокойно лежали, и было все очень хорошо, и больше не было у нас штормов, усиления, были ветра, ничего такого страшного не было. И мы с Горн тоже мы не проходили, не рубились против 50-метровых волн, как я себе это представляла. Вот кокосовые диета. Рассказываем. 200 миль до Мусагорна, мы вот еще кокосы поедаем с французской Полинезии. к чуть-чуть осталось, кокосов тоже чуть-чуть осталось. Вот какой прекрасный заяц. Сейчас будем пробовать. Вот кокос толще моего пальца. Расскажите. У нас компьютер упал. Да, у нас очень эффектно все сегодня падает. Кастрюля у нас. Я поняла, для чего скороварки закручиваются. Для того, чтобы все не вылилось, когда плита ее перевернет на бок. Вот, в общем, у нас все падает, все летит, компьютер улетел на пол. Отгадайте, что я сейчас пью. Правильно, кокосовый сок. 58 дней в переходе у нас сегодня. На улице плюс 5 градусов. В воде, наверное, поменьше. Папа полезет купаться. Жарко ему, наверное, живется. Пойдемте нырять, девочки. Я спросил тебя. Гостеприимные теплые воды Южного океана. Маску взял. Я без Зато порвался тросик. Соревнования, кто вперед доплывет до мыса гор. Андрюха в классе. Ласты не забудь. Или мы на Лэйди Мэри? Тросик сейчас должен сегодня порваться. Превентивные меры принимать, менять его. Подтягивай. Ладно, этих обслуживание ветрового автопилота по имени Железный Феликс завершено на этот раз. Вода ледяная, прям вообще руки прям вот засунешь и сразу же. 56 градусов южной широты. Подходим к мысу Горн. Все, давай я буду вылезать холодно. Я на этот раз очень умудряюсь. Получилось и научился. Вот у нас запас тросика на вот такие случаи. Ну, сколько раз ты научился? На раз, на двадцать еще наверное. ты в душ пойдешь сразу? Да, ну я. Вот. Я пойду туда иду готовить чай, да? Ну, при этом вот в гидрокостюме в семерки. Мы даже разговариваем. Да, перчатки Мне еще были. Сюда пошло какое-то неведомое чудо типа салатных листьев, законсервированных в тайском мешке. Потом вот эта вот стручковая фасоль, орехи э, перченые, которые мы поджарили в сковороде, кукуруза, лук, ну и что-то еще, наверное, не знаю. К этому всему мы сделали вот такой китайский соус и к рису будет вот салат под гордым именем странный. Да? А соус прекрасен. Китайский странный салат. И, пожалуй, вот у нас напряженное ожидание Земли началось э, уже после 50-го дня. Когда ты вот вот уже все, уже уже, вот, вот она уже вроде земля, а как там погода? А вот тут как раз штормовые такие всякие фронты идут, мы их обходим, а вот нас там на север несет, вместо того, чтобы на юго-восток смещаться. А как же так? Но с другой стороны, мы обходим не погоду, и ты понимаешь, что у тебя задержка это не потому, что ты просто куда-то не туда плывешь, а потому что ты не хочешь в 45 стабильного ветра, например, влететь. Да? пережидаешь и потом стабильно идешь на 25 узлах на тридцаточки и вообще нормально вот под таким кусочком паруса единственного который был подходящий на тот момент и нормально все все постепенно и и расширяются границы, и ты понимаешь, что вот это ты можешь, и вот это ты можешь, и вот это ты можешь. И ты можешь не так, что ты вот прямо вот, вот зарубаешься, аж умираешь. Нет, ты, ну ты просто можешь и все. Пятница, 18 января, 16.37. Сколько миль до Минса Андрюха? А? 75 миль до мыса Горн и скорее всего если рубиться против ветра по которому мы сейчас идем то получишь полный что полный? трындец потому что мы идем с попутным ветром почти попутной волной и понимаем что если против этой волны рубиться как раз тот самый шторм залитой мачтой по самый топ и выйдет о я вижу землю о, я вижу. вот вот вот, вот, вот. вон вон он остров остров остров земля, земля! А -а -а -а! я не вижу а, а, а земля, земля, земля, земля, земля! Вон, Это видишь? еще не по-настоящему. Сейчас, сейчас опустимся. Вон, вон, Это сейчас волна опустится. Видишь, вот остров. Блин, я же высматриваю. Ну, вот же в тумане тума вон. А -а -а -а! Земля! Земля! Земля! А -а -а, обалдеть, она существует. Что <с она так далеко? Это еще не по-настоящему. земля же, да. Земля первая. месяца. Ай, мама. Вот эти островки на Траверзе. Исла Эльды фонсо да или дефонса вот Это там мы идем а вот карта прогноза погоды вот это стрелочки обозначают, что дует 35 узлов а вот это обозначает что будет 40 узлов 35 48 баллов ха три раза как мы и любим все дамы 70 71 и две десятых мили все это выглядит вот так, при уменьшении, то есть островки, что мы с вами видели сейчас, они совсем маленькие. Земля близко, вы представляете, так близко, так близко с нами земли не было уже, вот, вот, вот, вот, вообще вот не было. Облегчение! Приплывем, будем целовать землю, Я интернет целовать будем, и нет. Нет, землю. Тебя мы поцелуем как-нибудь там сказала, а, ну, в Марину, будем целовать Марину. Андрюша, а будешь целовать, как? Андрюша, ты можешь целовать Марину? Скажите, что вы чувствуете? Ну расскажи, Андрюш. Облегчение! Облегчение я уже поняла. Пока еще не чувствую, пока еще сколько-то у нас 70 милищего до чувств. А, то есть пока он бес... бесчувственный пока. Вот. Нет, а я чувствую воодушевление и радость, и вообще... Ну, сейчас музыку включила, а сейчас все отлично стало. Земля в 12 милях, острова, которые видны вот на этом радаре раз в полгода. Я не могу, пошла. Я пошла, должна это видеть с палубы. 50 дней, Карл, 50! Мы не видели землю, 50! 59 дней в переходе, и последний остров Риматара скрылся с наших глаз ровно 50 дней назад. Ровно. Мама, я пошла на землю. Чтобы... Она необитаемая, холодная, чилийская, скалистая, но она земля. А, если я думала, что я море люблю больше всего на свете, оказывается, земля. Не хочется просто хоть кто-нибудь. Хотя бы раз, раз уж я вышла. Поэтому сейчас на подступах к мысу Горн попробую заснять эти волны. Но боюсь, что мало что получится. Вот такая пасмурная погода стоит все время. Надеюсь, что меня хоть чуть-чуть слышно. Одни сплошные тучи и больше ничего. Дует 35-40 узлов, то есть ветер 8 баллов. А поскольку он попутный, это сдерживает всякие Неприятные последствия в виде выпадания за палубу. Пока заканчиваю, буду сейчас буду снимать. Всем привет! Вот они, погодный, ветер погодный. Все погодное. А если против этого грубиться... о, это будет труба вообще! Поэтому на мысе горн -то все и встревают, потому что идут с Атлантики. Особенно раньше, когда не было прогнозов погоды, никаких толковых. Все шли с Атлантики и рубились вот против вот этих волн, которые вон с пеной, с барашками. Оператор сошел с ума, оператор восторг, ребята, землю увидели, и мы с горн у нас всего, всего 70 миль, там мы с боже мой. Ильдефонсо, Ихо Дельфонсо, что там, да. как это все было, Ислас Ильдефонсо, вот как, Ислас Ильдефонсо, я разглядывала, и снимала ветер, и волны, и вообще, вообще, вообще, вообще, вот, оператор сошел с ума, чао, какао. Что касается детей, но у Настя уже взрослый деть, в ее возрасте Джессика Уотсон, допустим, уже вернулась из кругосветного плавания одиночного, безостановочного, и вот эти штуки, когда ты знаешь, что кто-то делает тоже, очень вдохновляет то, что существуют люди, которые делают то же, что ты. На самом деле страшно делать что-то или идти куда-то, когда ты думаешь, что ты вообще первый. Вот всем настоящим первым страшно. Когда ты в курсе, что кто-то до тебя это делал или кто-то параллельно с тобой где-то тут же, вот это э, снимает такое напряжение, потому что э, нам повезло, что буквально в начале пути мы узнали, что Федор Конюхов ждет погоды из Новой Зеландии на 9 метровой грибной весельной лодке, направляется в сторону мыса Горн. И Каждый раз, когда там было тоскливо или грустно или то там думал что как ты устал от качки или тут течь, ну, тут капает конденсат бесконечный вот этот, и мы так с Настей с усталостью вздохнем. Я говорю, Настя, ну ты представляешь Конюхов, то сейчас вообще, он просто на уровне воды гребет веслами круглые сутки. Ну и ничего же живет. И вот такие моменты, когда ты понимаешь, что есть люди, которые делают больше, чем ты боишься, они очень сильно тебя в тонус загоняют, типа, ну а ты чё, чувак, ты-то ты вообще что можешь, нет, ну как бы, у тебя вообще тут курорт. Курорт, трехкомнатная яхта, можно сказать. Носовую каюту мы, правда, закрыли сразу практически, потому что чтобы туда тепло не уходило, и по разным причинам конденсата там было больше всего. Сразу, в смысле, когда мы уже в сороковых х были, так уже когда было холодно, Юнгу переместили в кубрик. Настя в основном с нами, втроем у нас двухспальная кровать в кормовой каюте и рубочный диван. И вот мы трое курсировали, один на вахте в рубке, двое в кормовой, вот так все время меняешься, поэтому не встречается больше человек, чем, чем необходимо в одной койке. Нормально, вот как-то так все прошли, не, ну тяжело конечно было, я даже плакала пару раз. Например, 1 января просыпаешься, тут конденсат, тут вот такой крем. Ты скачешь, кружки поставить, естественно, никакие ни тарелки, ничего, весь переход невозможно. То есть, ты все время посуду контролируешь, не то чтобы даже на столе, а в руках, все время вот так вот распираешься вот так ногами в столы, в стулья, там, ну в смысле, в диваны вот в эти все там же прикреплено, ничего не летает. И ты, как паук, сидишь, вот эту вот чашку, вот так вот по волнам с супом балансируешь. Вот, вот лодка вот так качается, и чашка у тебя в противофазе качается, чтобы уровень все время супа был вот где-то вот так. Но и ты к этому привыкаешь. Это, конечно, если ты вот так вот с места в карьер, из комфортного, теплого дома, мягкой кровати и уютных тапок, хоп, тебя сразу в 50-е на яхту. Ну, конечно, жесть. А когда ты постепенно к этому идешь, и мы на яхте живем уже не первый год и даже не третий, все как-то постепенный уровень сложности нарастает, и ты все больше и больше можешь. Поэтому вот слава богу, мы прошли этот путь уже длинный. Я надеюсь, таких долгих переходов в нашей практике пока уже не будет. вот там кэп не кивают, типа. Ну, в общем, я очень рассчитываю, что в ближайшее время нам не грозит два месяца в открытом океане провести. Пойду визуально наблюдать за состоянием моря. Что-то как-то странное здесь все. Мы идем смотреть, а мы с гордой одеваемся. А вот. у меня на ногах уже три носка. На, на двух ногах три носка или под, на каждой по три как это все странно выглядит! Вообще. А у меня хорошо, правда? Очень прекрасно, да. Все валится, все летит, все куртки. Папа сегодня облачился в зимний непромокаемый костюм, летний, вот валяется по всей рубке. А я одеваю свой костюм непроницаемый. Через 7 миль мы подойдем, он будет на траверзе. 7 миль осталось, даже, может быть, уже и меньше. отметить гордо в гордом одиночестве наше прохождение Мыса гор с чашечкой чая, куском шоколадки. Юнга замерзла, несмотря на 189 одежек. Андрюху вызвал по рации Армада де чили Настя сидит напротив с телефоном. И одна я наслаждаюсь чаем на ветру, который... Сколько там метров-то в секунду? 18-19 метров в секунду ветер. И, в общем, все хорошо. С Новым Годом! Мы, мы с горн проходим! Марк, outside of the uh, inner water, over. Земля близко! У нас давно не было так близко земли, а тут Хорн проходим. Папа вызвал какую то армад этой чили по рации. Выпускаем меня. Выход космонавтов в открытый космос. Нет, ну это же вот вершина вообще нашего пути. А, а дальше-то все вниз. По сравнению с этим было, оно все было подготовкой. Подходами. И вот мы здесь. Проходим проливом тренера океана в Атлантику так выглядит первопрохождение российское мыса горн с детьми дети чувствуют себя прекрасно и охраняют термосы ладно ты знаешь что ты первопрохождение Первая русская девочка 7 лет, которая прошла мой гор. еще не прошла, но уже проходит прямо. Посмотри хоть сюда в камеру. Русская Я девочка. Девочка прошла уже. Тепло ли тебе, девица моя? Чай, вот ручки об чай греет, петяшечка. А? Кто то ее? Нет, было далеко был Капитанский чай у мыса Гор. Да. Простите за громкую, я даже не знаю, слышно ли меня будет и видно ли вообще все, что тут снято Мама, а можно я в честь праздника персик съем? В честь какого праздника? Ну в честь мыса Можно. Даже она на. Можно встретить. Тихо, между ними в промежутке, где они смешиваются, взболтать не перемешивая А, тут... Не <laughs> да. а тут наоборот перемешать не взболтывает. ничего неожиданного не было были какие-то текущие поломки которые случились бы с нами и там, если мы шли с пассатами по тихому океану что сюда пошли ну просто ветра больше конечно там, чаще там, паруса например рвались вот но это ожидаемое было потому что у нас там генная такая уже старенькая боевая вот, пора уже скоро думать об ее замене вот поэтому приходилось ее зашивать несколько раз Стаксель вот, у нас выдержал э, весь переход, Гроз с тоже, что в отношении парусов все хорошо. Там, все остальные какие-то вещи, то есть там, мы знали, что у нас лодка протекает там, в определенных местах, ну, мы взяли герметиком, просто залили, там люки перестали открываться, но нам это стало неактуально, потому что холодно просто, вот, зато не льется и все герметично. Вот. А основные были моменты, что насколько мы сами к этому готовы, насколько это все выдержим, вот, мы в шторме были в одном хорошем, остальных удалось избежать, то есть мы там, мониторили прогноз погоды, э, маневрировали, лавировались За счет этого наш путь увеличился почти там, на 500 миль, то есть могли бы пройти там, 5 ,5 тысяч прошли в итоге 6 там, с небольшим. Вот. Но э, это позволило нам избежать штормов, то есть э, всегда с ветром уходить э, туда, куда шторм не придет. И двигаться практически все время с попутным ветром. Проверить себя именно в таких жестких штормах у нас не получилось. У нас это получилось проверить себя в искусстве ухода от них. То есть искусство навигации такой, чтобы не попадать в шторма. То есть не как там бороться со штормом или как выживать в шторме. А более такое сложное занятие. Просто не попасть в шторм. В море вот я прямо сильно ждала, когда же будет, будут запахи. Потому что в море вообще ничем не пахнет. А тут лес, тут все, и цветы пахнут. И вообще, и, и все так классно. И вот мне прямо очень хочется погулять по лесу. И в Ушае мне хочется, ну там будет город такой. Тоже по городу погуляем, в кафе сходим. Ну, страхи такие были, что как же там 50-е широты, 40-е ревущие, а 50-е вообще неистовые. Да так же льды, да так же мы будем с веревок э, снимать, сбивать сосульки. <связать> ну, ну, как вот, ну да, <связать> ну будем. <связать> ну, в общем, как-то у нас это все достаточно спокойно прошло э, в тот момент, когда мы принимали решение о повороте. И мне уже на самом деле, вот когда я почувствовала такой страх, леденящий страх, я почувствовала на утро. То есть мы уже почти часов 20 шли на юг. И еще более странно было сейчас взять, а, все, передумали и поворачивать. И я проснулась, и вот бывает, когда страшно. Ну, страшно так бывает, когда какие-то проблемы конкретные в жизни, вот крутые проблемы. И ты просыпаешься от того, что вот здесь вот тяжело, вот, вот прям плохо, больно. Вот я проснулась вот с этим ощущением. И такая подумала: что же, что же я сделала-то, боже боже! И вот, вот это ощущение я просто от себя как-то прогоняла. Следующим образом, я разбила у себя в голове маршрут на этапы. И потому что маленькими шагами реально к цели двигаться гораздо проще, чем, чем делать это вот сразу так: что о, впереди больше тысяч миль, два месяца в пути. Половина из которых пойдет по приполярным широтам и, и ты такой в ужасе в тропиках сидишь в трусах на палубе и думаешь, что тебе предстоит. И вот когда идешь, идешь, идешь, ну да становится холоднее, да, холодает, где-то там ветра нет, где-то он в лицо, где-то он сильнее, чем требуется, но с другой стороны ничего экстра кардионарного такого не было, чего бы мы не переживали, поэтому просто шли. Просто шли, набрались терпения. Главное вот сделать первый шаг, вот этот рывок, да, оставить себе отходной какой-то путь, что если что, у меня есть план Б. Вот если этот план Б есть, да, и ты понимаешь, что он реален этот план Б в любой момент, когда тебе нужно будет повернуть, Но ну, это как-то расширяет вообще границы того, что ты можешь. Ну, идем до точки, там смотрим, да, если все окей, идем дальше до точки, снова смотрим. Ну и, собственно, вот и шли, ну да, 64 дня у нас получилось в море. Чем я занималась? Уроками, читала много, дальше готовила немножко. Мне нравится готовить. Интересно, варишь руками чудо из каких-то никчёмных продуктов, творишь чудеса. А почему продукты никчемные какие? Ну, почему продукты нич... ничтёмные? <связываем> <связываем> Потому что в переходе двух месяцев у нас почти все фрукты, овощи и все такое кончилось, и приходилось готовить из всяких Консерв. Я готовила в переходе не очень много, но я там у меня больше всего лучше всего получался суп с фасолью и орехами. Прямо каждый съел по, по две, а то и три порции за один обед или ужин мы съели это. Этот, это самый вкусный зуб, который был. Ну, я не совсем сама это делаю. Но там может быть картошку кто-нибудь там другой почистит. Но остальное я сама. На самом деле я на земле хоть и, и мало с кем, но дружу. Сам взрослым иногда, с детьми. Ну понятно, что они чаще всего иностранные. И я играю, говорю, я по-английски сейчас уже довольно хорошо говорю. Хоть и когда говорю, я ошибаюсь, с акцентом говорю, типа вот так «спасибо, ла-ла-ла». Как... -ла -ла". Когда мы сюда приплыли, я начала, как дно лодки, обрастать водорослями. Ну, я начала обрастать друзьями, как дно лодки-водорослями. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.